Фильм о Меди Ютубе Шернролл представляет Давайте начнем объяснять правда или действие на русском История начинается с девушки по имени Кейсел, которая заходит в магазин На голове также есть след от раны Джепа найдет к владельцу магазина Кейту Сторк. Владелец спрашивает ее правду или смеешь ты слушаешь тисэйл. Дар Хай Аура, она не хочет играть в эту игру, но он неоднократно задает ей один и тот же вопрос и после. Этого в раунде Хали убивает девушка. С другой стороны, нам показывают девушку по имени Оливия, которая приезжает в Мексику с группой друзей из своего колледжа. Им всем здесь очень весело. И теперь, когда они все в клубе, Валибия встречает мальчика по имени Страх. Вскоре она начинает хороший разговор с Катер. Все друзья также приходят сюда во время холли. Вообще, пора закрывать клуб. Все хотят получать больше удовольствия. Кейтер говорит: откуда я знаю место, где можно провести всю ночь, и Кейтер ведет их всех в очень старую церковь, где все сидят на стульях. А теперь давайте решим поиграть в игру, чтобы скоротать время. Он йог. Правда и действие — это очередь каждого, и когда наступает очередь закройщика, он говорит, что я знаю туйхи, и теперь он говорит правду, что я выбрал Оливию намеренно. Я искал кого-то, кто был бы с моими друзьями и кому было бы легко прийти сюда всем. Тут даже Оливия и ее друзья в этом деле вообще не разбираются. Катер попросил их всех сыграть в игру, правда или действие. Теперь отсюда начинает уходить Катер, затем за ним следует и Оливия, и Катер говорит ему, что это сверхъестественная игра и теперь все вы стали частью этой игры. Никто не может оставить эту игру посредине. Если кому-то дали задание, кому-то дали стопку, а он за это время ее не доделал, если он попытается выйти из этой игры, то умрет. Что еще Резак отсюда оставляет? Оливия никак не могла поверить его словам. Но Оливия немного нервничает из-за разговора Каттера. На следующий день она возвращается в свой город со своими друзьями, а на следующий день, когда она идет в колледж, она видит, что кто-то пишет на ее столе. Правда или действие? Она думает, что кто-то разыгрывает ее и когда она приходит домой. Когда она достает письмо из почтового ящика, в нем тоже есть браузер. В этом браузере тоже написано: Правда или действие Оливия думает, что кто-то делает это, чтобы позлить ее, и на следующий день, когда она покидает колледж, она находит правда или действие нацарапанные на ее машине. Увидев ее, она начинает сильно раздражаться. За ним стоят два мальчика. Он чувствует, что это его поступок. Поэтому он сказал ей обратное, и она приходит прямо в библиотеку, и все в библиотеке видит ее, что все смотрят на нее чужими глазами. Кажется, что все они стали зомби и окружают его со всех сторон и все люди, которые здесь находятся, задают всем один и тот же вопрос, и так бывает. Правда или действие Оливия так напуганы, что выбирает, держись правдой, и теперь все задают ей один и тот же вопрос, какой секрет скрывает твой лучший друг, которого зовут Марки. Она выпаливает, что Марси изменяет своему парню Лукасу, и смотрит, как она говорит правду. В той библиотеке, которую было видно, все нормально. Он виден только ей. Здесь случайно оказались ее лучшая подруга Марки и ее парень Люк. Лукас слышит это. Вот почему он оставляет Марки и уходит, и пока она идет за ним, Оливия хватает его за руку. Она извиняется, но Марки не может ей этого простить. Поэтому она уходит оттуда. Теперь нам показывают, что Подруга Оливии, которая играет в бильярд не пытается больше с ней разговаривать, и когда девушка начинает уходить, с ним что-то происходит Она полностью поворачивается и переворачивается Подруга Оливии задает тот же вопрос Правда или действие выбирает Дейра, а девушку, которая его складывает, он не выполняет тере. После этого его разум выходит из-под контроля. Забирается на бильярдный стол и падает на смерть. Нам показывают, как Оливия рассказывает остальным своим друзьям, что правда и игра ⁇ это настоящая игра. Это было сделано сверхъестественным образом, и вскоре нам придется найти какое-то решение. Но никто из ее друзей не верит словам Оливии. А затем у всех на мобильные телефоны появляется видео того же друга, который упал с бильярдного стола, который умер, и теперь Оливия и все ее друзья убеждены То, что сказал Картер, является абсолютной правдой Они застряли в игре, правда или действие, но здесь Лукас не верит словам Оливии и уходит отсюда Только потом видит по дороге, что написано на стене Правда или действие он думает, что кто-то разыгрывает его, но убеждается, когда его рука начинает автоматически писать, правда или действие, к его большому огорчению Затем он звонит Оливии и говорит ей, что раньше мне всегда нравилась ты, а не твоя подруга Марки На самом деле он бы выбрал правду из, правды или действия из-за этого ему приходится рассказать всю правду и о Оливии, а после этого он возвращается к остальным своим друзьям. После чего Оливия и все ее друзья смотрят на свое групповое фото, которое они нашли в церкви, куда их всех забрал Катер, и теперь все понимают, что то, как они стоят на фото, идет игра, правда и действие, поскольку фаворитом является Оливия. Поэтому сначала игра была с ним, а теперь настала его очередь. На мобильной марке приходит сообщение с надписью ⁇ Правда или действие ⁇ Марки просит ответить на него. Марки отвечает, написав вызов, после чего ей дается вызов, в котором она должна сломать руку своей подруге Оливии, но Марки отказывается это делать. Это... Оливия знает, что если она этого не сделает, то тоже умрет. Вот почему он говорит своему другу, что ты должен сломать мне руку, и насильно заставляет ее сломать ему руку. После чего все они попадают в больницу. Здесь старик приходит к одному из своих друзей, который не в своем уме, и он говорит ей, что правда или действие я выбрал правду, после чего он идет к другим своим друзьям и говорит мне тоже задавать вопросы. Правда или действие я выбрал правду, после чего мне пришлось рассказать всю правду моему отцу, и я рассказал ему всю свою правду. После чего я чувствую себя хорошо, и теперь я должен еще раз увидеть фото, которое не угадай, чья очередь. Его друга сейчас нет с ним. Собственно сегодня его интервью должен прийти. Они пытаются сообщить ему об этом, отправляя ему сообщение, но он игнорирует их сообщение, и когда он идет на интервью, лицо женщины внутри меняется, и она спрашивает его, правда или действие, он выбирает правду. Но он говорит неправду. Из-за этого его разум полностью выходит из-под его контроля. Он полностью меняется и лишает себя жизни. Оливия и все ее друзья опустошены потерей двух своих друзей и решают найти Картера, потому что именно он начал игру. Он начал эту игру. Они пытаются найти Картера в интернете, но не могут найти Картера, а когда они вводят в Google правда и действие, они видят профиль девушки по имени Лиджал, которая была показана в начале истории. Теперь зайдите в профиль Кеджила и посмотрите фото, и на этом фото Катер тоже стоит сзади. Абхи связывается с Катером с его фальшивой учетной записью и просит о встрече. На данный момент ответа от него нет. На самом деле полиция тоже преследует его. Тогда как сейчас показан один из его друзей. Когда она смотрит на себя в зеркало. Ее отражение спрашивает ее, что правда или действие она выберет правду, чтобы сказать правду, но ей говорят, что если кто-то скажет две правды дважды подряд. Если его изберут, он не сможет слушать истину. Вот почему ему дается вызов, в котором он должен пройти по границе террасы, выпивая алкоголь. Все его друзья узнают. Вот почему снимите его с матраса и подождите, Пока он пойдет, пока не кончится вся его бутылка вина, и как только его бутылка вина закончится, он падает сверху, но его друзья положили матрицу, которая спасла его Жизнь Также приходит послание Абхина и Кризаля Она созывает встречу, и когда все идут встречать Кризала, они видят, что Кризолю очень страшно его спрашивают о Катере, что убийца был в нашей группе и ему дали полтора дня, что он вовлечет в эту игру другую группу. Вот почему он сделал это, чтобы спасти свою жизнь и привел вас в эту игру. Теперь во время разговора Кризел взял имя Оливии, что всех удивило, потому что они встретились впервые, а затем она попыталась убить Оливию, вытащив пистолет Кризеля, но ее друзья спасли ее и поймали Кризеля. На самом деле ему дали задание, что он должен убить Оливию и вы не смогли выполнить свое задание, когда он не смог ее убить Его разум выходит из-под его контроля Полностью меняется и она лишает себя жизни и потому что убийство произошло у нее на глазах Вот почему сыщик все рассказывает сыщику Говорит вам всем не уезжать из города, и теперь настала очередь Ливии, и на этот раз Ливии предоставляется сделка, по которой она будет делить комнату с парнем своей лучшей подруги Марджи Лукасом в доме. Это очень огорчает его друга Марки, Но теперь им приходится делать это против своей воли, и когда Валибия и герцог вместе находятся в комнате, они ищут информацию в интернете о церкви, где он впервые сыграл в игру. Они узнают, что в той церкви было много монахинь, все они были убиты, но одна монахиня была спасена, и теперь они обе возвращаются в один и тот же город. Что ты не можешь сказать Оливия рассказывает, что, когда я была монахиней в этой церкви, Мост издевался над всеми нами. Призвал убить страницу силой мантр. В тот день я убил Пейджа но затем он взял под свой контроль игру, правда или действие, которое последовало в тот день. Оба понимают, что их смерть неизбежна. Именно поэтому Оливия выложила на свой YouTube-канал видео, в котором рассказала всем о трансе, который когда-либо кусал, всех поздравила и попросила в последнюю очередь. Правда или действие? означает, что каждый, кто посмотрит это видео, станет частью этой игры. После этого Оливье и Мара выходят из машины. Собственно, что Ливия и сделала бы это для того, чтобы миллионы людей стали частью этой